Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И у нас сегодня на распаковке огромная посылка с пряжи от магазина Пряжи Центр. Обязательно подпишитесь на мой канал Факультет Рукоделия. Впереди вас ждет очень много интересных мастер-классов. Ну а вот теперь пойдемте откроем посылку. Как вы к ней подобраться? Распаковываем мы, конечно же, товары для рукоделия. Пряжа из прекрасного магазина «Пряжа Центр». Любимый мой магазин. Я просто не могу удержаться, когда в этом магазине что-то заказываю. Поэтому в этот раз даже не смогла поднять посылку. Пришлось спросить мужа, чтобы он вынес ее с почты. Итак, давайте посмотрим. Что же в этой коробочке? Конечно же, счет, товарный чек. Тут все позиции перечислены. Начинаем. Все аккуратно упаковано. Я всегда обращаю на это внимание. Донышки. Ой, какая красота! Какие цвета! Это ручки, это тоже донышки всякие разные. Красота! Уже хочется прям начать творить. Вау! Это у нас канаты халва. Толщина нити Excel. Вот такие вот четыре упаковочки халвы. Так, вот здесь у нас фурнитура, всякая кожаная, металлическая, различные ремешки, замочки. Так, я брала шпагаты халва трех толщин это толщина МЛ и С. Так, и, и пряжа шнурком карамель baby и просто карамель это 2 миллиметра это у нас 5 миллиметров вот, вот такие оттеночки их там много в общем сейчас предлагаю перейти на стол где я уже более подробно все покажу вам предлагаю обзор начать Такого материала, как джут. Кстати, все материалы будут в скором времени использованы в мастер-классах. Также я собираюсь провести бесплатный совместник по вязанию различных интерьерных корзинок, сумочек, авосик. Как я уже сказала, совместник будет бесплатный и проходить он будет на канале факультет рукоделия в телеграм. Сейчас вы можете перейти по ссылке, подключиться э, к этому каналу. Там уже проходили бесплатные совместники различные по вязанию. Можете уже начинать что-то творить. Мы там вязали носочки, мы вязали варежки. Теперь будет совместник из канатов, шпагатов, шнуров. В общем, будет интересно, обязательно подключайтесь. Итак, значит, у нас здесь канат... Халва, толщина XL, вы знаете, такой очень плотно скрученный канат, такого хорошего качества. Так, давайте посмотрим его параметры. Состав натуральное джутовое волокно, длина, так вам видно или нет, длина 10 метров, вес 400 грамм, толщина нити 8 миллиметров. Ну, то есть, такой канат обычно используют для вязания различных интерьерных корзинок. Так, ну что, самый толстый толстой начнем. Халва, толщина нити L. Тут не видно буковку L. Так, натуральное джутовое волокно. Длина 100 метров, вес, вес 220. Толщина нити 3 миллиметра. И крючок сюда подходит от четверки до восьмерки. Дальше по убыванию толщины это у нас... М, а также джутовое волокно, 150 метров длина, вес 220, толщина нити 2 миллиметра, крючок точно так же 4,8. И самая тоненькая нить, толщина С, точно так же натуральное джутовое волокно, длина 200 метров, вес 220 грамм, толщина нити 1,5 миллиметра, рекомендованный крючок от 4 до 8 Шнуры я решила оставить на потом, давайте с вами сначала пройдемся по донышкам, ручкам. И давайте начнем с самой большой детали, да, это дно для корзины. Посмотрите, здесь можно связать корзинку прям вот с такими перегородками. И мы с вами, конечно же, свяжем такую корзинку. Цвет этой детали называется крафт. Вот здесь вот написано, так, так, так изделия для рукоделия материал файберборд то есть это прессованное дерево запах такой идет очень вкусный такой дерево натурального и покрытие у этой детали глянцевое прям приятное такой на ощупь видите да какие-то блики все отражается в этой детали то есть корзинка будет очень даже качественная вы знаете на сайте такой огромный выбор вот этих оснований для корзинок они есть и квадратные, и прямоугольные, как вы видите, овальные. Вот этот цвет дуб, приятный такой. Вот эти квадраты 15 сантиметров, 20 сантиметров. Вот этот маленький квадрат 10. Есть различные круги. Посмотрите, с картинками, вот с такими вырезами какую-то связать корзиночку и крышка такая будет очень даже интересно получится то есть вот это просто цвет дуб тут у нас 15 сантиметров донышко и вот это но 25 сантиметров я взяла два точно также в цвете крафт и в цвете дуб и еще из деревянных деталей взяла две пары ручек. Ой, вот это, по-моему, бук цвет, а это крафт. Такие же глянцевые, приятные на ощупь. Кстати, можно было бы подумать, что это влагостойкое изделие, но вот здесь нас предостерегли. Перед использованием рекомендуется протереть торцы э, изделий сухой салфеткой и не мочить водой. Вот так что мочить его все-таки не стоит. Так, теперь давайте перейдем к фурнитуре из кожи, из металла. А, вот такие детали уже готовые для дна сумочек бывают. Это застежка на кнопочке. То есть пришил и у тебя уже все красиво и оригинально. Вот такие донышки для маленьких сумочек. Это клапан для сумочки вот сюда же прикрепляется замочек вот он тут у меня был не буду его распаковывать потом увидите в мастер-классах различные металлические колечки это разъемные колечки я брала это а, цепочка для сумочки так что вам еще показать вот такие вот ручки для корзин, длинная ручка для рюкзачка, то есть есть у меня задумки на каждый вид фурнитуры, то есть вы видите, да, я подобрала, это ручка для клатча, но я взяла их две штуки, потому что у меня есть на них немного, так сказать, другая цель. Это будет не клач, это будет нечто другое. Вот, потом узнаете все из мастер-классов. Также для своих корзинок вы можете приобрести там а, на сайте бирочки. Я вот взяла вот такие деревянные, то есть думаю, что для каких-либо корзиночек они придадут такой завершенный вид. Знаете, хочется отметить, что на сайте такой огромный выбор и цветов, и оттенков, и, например, вот эти вот клапаны для сумочек есть, и с какими-то рисунками, оригинальные дизайны, которые вы больше нигде не найдете. Там же на сайте можно заказать на клапаны сумок различные дизайны, то есть по вашему вкусу, по вашим интересам. Вдруг у вас есть какая-то мечта и ваша сумочка станет отражением вашей личности. Выбор фурнитуры и аксессуаров огромнейший. Искать просто-напросто нереально сложно. Так все хочется, не знаешь на чем остановиться. Поэтому в корзину закидываешь сразу много. И буквально сегодня я захожу на сайт, а там появилось еще больше различных аксессуаров. Так что загляните обязательно на сайт. Я уверена, вы точно подберете для себя то, что вам понравится. Не забывайте использовать промокод на скидку 3086 при оформлении заказа. Заказывайте шнуры, пряжу, заказывайте фурнитуру, приходите на совместник. Будем с вами вместе создавать что-то красивое и интересное. И осталось нам с вами посмотреть шнуры. Смотрите, я каждого оттенка выложила здесь по одному моточку, потому что на стол бы это все у меня не влезло. Давайте разбираться. Это у нас шнур карамель цвет фисташка я тут все вот так вот пооткрыла немножечко чтобы вам было видно оттенки так шнур для вязания толщина нити 5 миллиметров длина 75 метров вес 200 грамм состав 80 процентов полиэфир 20 камешлон цвет фисташка как я уже сказала вот так выглядит сам шнурок Полый шнур без сердечника, это у нас цвет слива, вот такой, и я смотрю, что он немножко светлее на камере виден у меня, он такой более бордовый что ли, более сливовый, тут красноты много. Ну и из такого шнура вот могу вам показать сразу же изделие. Вот он, этот же шнур двухмиллиметровый. Вот такая корзинка. У меня она стоит рядом с зеркалом. Из тонкого шнура я пока не вязала, я его не заказывала раньше, поэтому показать изделие не могу. Будем вязать с вами вместе. То есть это у нас шнур Карамель Бэби. Шнур для вязания. Толщина нити 2 миллиметра, длина 200 метров, вес 150 грамм, состав точно так же 80 полиэфир, 20 камешло. И вот это у нас цвет бургундии. Вот такой оттенок. Вот прям идеально. Один в один. Такой, какой он есть. То есть вот этот шнурочек он намного тоньше. Не 5, а 2 миллиметра. Ну и давайте все остальные оттенки также покажу вам. Это у нас Токио. Вот такой вот Приятный синий цвет. Передается на камеру хорошо, один в один. так Это у нас оливковый. Тоже один в один, такой какой есть. Тут у нас это оттенок Прага. Серый, темный, глубокий цвет. Оттенок вельвет. Пурпурный. Вы знаете, на удивление, все оттенки прям передаются идеально точно. Так, лаванда. Вот такая вот лаванда. Это маффин. Такой глубокий коричневый, немножко э, в бордовый уходящий. И обалденный цвет Мальдивы. Ну, тут все ясно. Даже говорить нечего. И мне бы еще на минутку хотелось бы Задержать ваше внимание, смотрите, очень хочется сказать о пряже бисквит. В этот раз я ее не заказывала, это у меня еще остатки с прошлых заказов. Давайте я разверну немножко. Почему мне так хочется обратить ваше внимание на эту пряжу, потому что это идеально по своему качеству пряжа я бы вот со всем сердцем ее порекомендовала вам почему потому что ну во первых на всем протяжении одинаковая толщина нити она идеальна и вот сейчас попробую показать вам вот смотрите видно пряжа скручена то есть вот это полотно трикотажное лицевой стороной наружу вот видите вот эта изнанка идет. Надеюсь, видно. И когда мы вяжем из такой пряжи, которая лицевой стороной, так скажем, вывернута наружу, изделие ваше получится намного аккуратнее и презентабельнее. Так что если вы планировали где-то покупать трикотажную пряжу, я вам от всего сердца могу порекомендовать именно пряжу Бисквит. И вот такие изделия получаются из трикотажной пряжи Бисквит. Вот такая, такую сумочку я вязала. И вообще у меня на канале есть отдельный плейлист по вязанию из трикотажной пряжи. Я вам его обязательно оставлю в описании. Так что разверните описание. Зайдите в этот плейлист и посмотрите сколько там интересных изделий связано. Там и сумочки, и рюкзаки, и корзинки, и даже пуфик есть. То есть смотрите, творите, дерзайте. Заказывайте пряжу в магазине Пряжа Центр. И не забывайте использовать промокод на скидку 3086. Вы видите его сейчас на экране. Обязательно запишите его себе, чтобы не пропустить скидку, которую предлагает магазин пряжи Центр для моих подписчиков. Ну что ж, я вам показала всю пряжу, всю фурнитуру, все, что было в моей огромной коробке. Очень надеюсь, что я вас заинтересовала и вы придете ко мне на совместник. Не забывайте, ссылка на телеграм-канал будет в описании. Желаю вам творческих успехов. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!